Привет, ютубчане. Сегодня я предлагаю вместе со мной сделать вот такой вкуснейший квас с своими руками. Это намного вкуснее, чем приобретать где-то на улице. Для приготовления нам понадобится чистая посуда, которая не дает окисления. Я предпочитаю это делать в бутыльке. Потом надо будет нам вот такие вот сухарики. Степень обжаривания вам делать самим, конечно, выбирать это зависит от цвета потом добавим значит 3 ложки сахара на бутылек и 20 грамм дрожжей на бутылек дрожжи мы ложить не будем а положим значит сусла с предыдущей запарки все что было значит с предыдущей запарки мы процедили. Вот такое получилось. Добавим мы три ложки на бутылочек. Выложили сухари, добавили сахар, заливаем кипятком. Так, кипятком залили. Цвет уже проявляется. Больше доливать не надо, потому что мы будем добавлять еще сосу. Оно будет бродить, подымется. Это будет лишнее. Вот. На данном этапе оставляем охлаждаться до температуры где-то 37 градусов после остывания до температуры 37 градусов нужно добавить дрождей. можно добавить сухих порядка 20 грамм на один бутылек в моем случае мы будем добавлять предыдущие смеси такая вот получилась кашица тут дрожжи сохраняются живые мы добавлять будем Такое сусло. По три ложечки добавим. Из этого момента будем считать двое суток. Двое суток должно хватить для брожения. В течение этих двух суток рекомендуется перемешивать содержимое бутыльки для однородности. Наш квас отбродил двое суток, теперь его процедим через друшуак, а потом через морлечку. На следующем этапе мы добавим сахара, Так как эта жидкость отбродила двое суток, сахара здесь уже нет. Для того, чтобы была какая-то сладость, добавим сахара, растворим и оставим на 12 часов в прохладном месте. Для того, чтобы он там просто-напросто настал. Отстойный квас подсващенный. После 12 часов разливаем поем костям, в которых будем хранить, и ставим в прохладное место. Все, приятного аппетита, наслаждайтесь полезным, вкусным классом.